Моя мама к одевала, хохотали, но боль прошла. Да, так и есть. Как получить посвящение? Я не даю сейчас посвящение. Только на морских курсах. Могут ли быть осложнения после прослушивания? поможет ли данный шум при ослаждении от расстановок я не занимаюсь расстановками зачем вы их делаете эти расстановки такое ощущение как будто вы не посещаете мою школу не нужно можно узнать ваше мнение по поводу установки 5g действительно эти вышки опасны для здоровья да действительно эти вышки опасны для здоровья как эзотерически защититься от вредных волн эзотерически можно защититься Получив прибежище от меня, у вас это прибежище есть, на вас влиять не будет, не переживайте. Подскажите, пожалуйста, если вы живете рядом со старым кладбищем, ответил. Слушаю шумы, прохожу с Ангая. Пожалуйста, шум от черной магии. Могут быть осложнения после прослушивания. Поможет ли шум при осложнениях от расстановок? Поможет шум, можете слушать. Если ваши великолепные шумы скачать с Ютуба на телефон будут также работать, будут. Подскажите практику, как быстро сдать помещение в аренду. Проходите первую ступень школы Кайлас. Там я об этом всем рассказываю.